Кто из актрис повлиял на вас больше всего? Во Франции никто. Я вижу, у вас гости. Я покидаю вас. А ничего страшного. Это моя дочь и ее маленькая семья. Она вышла за этого актера? Актер, это сильно сказано. Добро пожаловать. Это для моей книги. Говорят, продано сто тысяч копий. Сто тысяч копий? Пятьдесят тысяч, не сто. Ты такая тщеславная. Что это такое, мам? Ожидание дочери из школы наполняло меня радостью. Такого же никогда не было. Какое огорчение. Как продвигаются съемки? Она не выучит свои слова. Ты сам виноват. Потратил на нее 40 лет. Ты уходишь? Так внезапно? Зачем ты это делаешь? Ей без тебя не справиться. Я? Я? О, oh, нет. Вы хорошо ладите? Это не обсуждается. Мама, сейчас уже начнется. Не называй меня мамой. А как тогда? Она такой никогда не была. Она всегда была. Обратите внимание на свое окружение. Я предпочту быть плохой матерью и хорошей актрисой. Ты хотела показать ей счастливую семью, но она не будет из-за этого ревновать. Что мне делать с Люком? Извинись. Я никогда не извинялась перед мужчинами. Ты им всем изменяла, но никогда не извинялась? Ты никогда не ходила смотреть мои школьные спектакли? Ты уверена? Волшебник страны Ос. Но ты ведь играла не Дороти. Пугла.